Верили, ждали, надеялись, мечтали, создавали, ошибались, учились, попадали, находили, теряли, но не предавали. Вставали, боролись, побеждали, делали, меняли, менялись, поднимали, снова падали, взлетали.